Одной из проблем, часто встречающихся при проживании в частном доме или на даче, это отсутствие постоянного источника питьевой воды на участке. Особенно остров ставит вопрос той местности, где не проложены поблизости трассы водоснабжения. Приходится прибегать к изысканию источника автономного водоснабжения, а они не всегда бывают пригодны для питья или приготовления пищи. Дело в том, что выкопав колодец, еще не значит, что вода в нем пригодна для питья. Пригодность источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается на основе оценки качества воды этого водоисточника. В этом видео мы рассмотрим некоторые водоносные пласты и технологии добычи воды из них. При выборе источников водоснабжения следует в первую очередь ориентироваться на артезианские воды, которые надежно защищены от внешнего загрязнения. При отсутствии или невозможности использования таких источников Необходимо переходить к другим источникам в порядке природной очистки. Это межпластовые безнапорные воды, к ним относятся колодцы, ключи и родники. Это грунтовые воды и открытые водоемы. Это водохранилища, озера, реки и так далее. Подземные воды образуют разнообразные водоносные системы. Простейшие из них это пористый или трещиноватый пласт заполненной водой и залегающей на или между двумя водоупорными слоями. Такие пласты нередко образуют взаимосвязанные сложные системы разных масштабов по площади и по глубине залегания. Обычная глубина пластовых вод – это 300-500 метров. До этой глубины находится зона интенсивного или активного водообмена подземных вод, и в первую очередь это верховодка. Верховодка образуется на небольших глубинах, за счет просачивания в почву атмосферных осадков и вод открытых водоемов. Водоверховодки не могут служить источником водоснабжения, так как запасы этой воды обычно незначительны и могут сильно колебаться в зависимости от количества и времени выпадения в данной местности осадков. Кроме того, водоверховодки не защищены сверху водоупорной кровлей и поэтому легко загрязняются водами, проникающие непосредственно с поверхности земли. Глубина залегания таких водоносных слоев обычно невелика и часто не превышает 10 метров. Под этот слой и отрывают водозаборные колодцы. Ниже верховодки, между двумя водонепроницаемыми, как правило глинистыми пластами грунта, в песчаном слое располагаются грунтовые воды, которые отличаются большей стабильностью запасов и повышенным качеством. Под эти воды устраиваются колодцы скважины, достигающей глубины до 30 метров. Принципиальная разница между верховодкой и грунтовыми безнапорными водами заключается в том, что верховодка в зависимости от погодных условий может то появляться, то пропадать, в то время как грунтовые безнапорные воды находятся в грунте постоянно на одном и том же уровне. Грунтовые воды – самый доступный способ водоснабжения. Еще ниже. Отделенный от грунтовых вод еще одним или несколькими водонепроницаемым слоем грунта, залегает артезианский водоносный горизонт. Многие, наверное, слышали выражение бурение на известняк. Это и есть бурение артезианской скважины. Проходя через породы, вода приобретает свойства, характерные для определенного вида породы. Так при движении через известковые породы вода становится известковой, через доломитовые породы вода становится магниевой. Проходя через каменную соль и гипс, обычная питьевая вода насыщается сернокислыми солями и становится минеральной. Артезианская вода не имеет загрязнителей, которые присутствуют в водопроводной воде или других типах бутилированной воды. Она также имеет более высокую минерализацию. Перед началом использования любого вида источников в качестве хозяйственного бытового или питьевого назначения, Необходимо получить заключение от санитарной службы о допустимости их использования. Заключение санитарных органов по данному источнику водоснабжения сохраняет свою силу в течение одного года. Возможность использования его после одного года должна быть подтверждена санитарными органами при отсутствии изменения санитарных условий источника за истекший год. Следующее видео будет посвящено мероприятиям по устройству автономного водоснабжения. А именно рассмотрим такие варианты, как колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Поэтому не пропустите, а я благодарю вас за просмотр. Всем удачи и встретимся в следующем выпуске.